Я хочу спеть песню. Я беру слова и беру ноты, и стараюсь по нотам петь, а музыкант играть. Я беру слова и стараюсь петь. Я беру слова, но ну вот взять, я дух, пою, и вроде бы так мелодия поймал. Но когда я начинаю своим телом выражать, а у меня не всегда получается. И я начинаю, челок хочет стараться, и я хочу. И мы тренируемся, чтобы спеть. И когда мы спели, тогда выходит мелодия. И музыкант, прибор хороший, гитара классная. Ну что-то она, она хорошо выдает звуки, а я хочу играть. Ну что-то у нас долго не получается. А потом мы тренируемся, тренируемся, и получается песнь. Аминь. И песнь, и музыка. И музыка. Так, так происходит ну, тренировка, пока песни не появится. Слушай, а фильм можно показать? Итак, ноты. Сколько линий? Я не музыкант. Пять. Так, пять. Сколько нот? Семь, да? Это это самое. О, возьмем так, нарисуем до. Семь нот, да? До, ре, о. То видите, в это дело вы. Пошло дело. да? И как, короче, это, это семь нот, так? Э, семь нот, доры мы в Скрипичный клюш, он задает там тон и все. Мы это понимаем, так? И музыка, тут это самое, тут это до, до, до, до, до, И так, И вот, так она музыка, так? играет, так? Сколько там протяжности все, но ну, вы думаю, это знаете. Слушайте, а есть библейская мелодия, есть скрипичный ключ, так же сам. о, тоже цвет. Скрипичный ключ так же само, а так? Так, скрипичный ключ это любовь. Все у вас будет с любовью. Укорененный куда? Любовь. Любовь. Аминь. Оттуда все. Любовь рожает. И носики, и глазки и без любви ничего не рожается, так? Любовь, так. И дальше сколько тут? Пять, да? Пять, так? И нот. Сколько Давайте будем писать ноты. Ноты. Какие ноты? Кротость. Да, пишем. Вот пишем, вот тут это, отберем один, кротость, да, дальше, а? долготерпение, кто, он, видишь, на чем тренируется, долготерпение, милосердие, милосердие, так, ну вот, тут нарисуем знак, Ми милосердие, воздержание, так, вот, воздержание, так, благость возьмем, где тут? Благость, так? Вера. Вера. Вот тут возьмем. Вера. Радость. Радость. Итак. Один. Два. Долготерпение, так? Три. Милосердие. Благость. Четыре. Кротость. Пять. Народ. Дальше. А? Мир. Давайте. Мир. Шесть. Да. Что пропустили? Есть, только. Да это не плута, да. Это любовь. Воздержание, владость, кротость, милосердие. Вера, радость, вот радость тут, это кротос. Так, все, и так воз... получается семь нот у нас, скрипичных лишь любовь, и семь нот, которых мы должны играть. Аминь. И эта музыка, эта музыка, давайте еще тут нарисую. ой, нет, есть yes. Это. Давайте возьмем, вот, эм, давайте возьмем, Господи, чуть-чуть не так нарисовал, вот возьмем храм, нарисуем храм, так, дверь, ну вот так, храм нарисуем, дверь, и с порога течет река, помните, это река жизни. И эта река, вот эта река, она может течь так, так, так. Вот она такая, это наша река жизни. И мы все издаем всякие звуки. Как это Андрей рассказывал нам сегодня, когда жена тронет на кухне, один звук, ребенок достает третий звук, и мы издаем всякий звук. Вот ребенок такой, такой счастливый, как смеется, как будто по сердцу щекочет, да, Они такой чистый. Это, такой смех по, по сердцу щекочет, так, это смех. Это, и так приятно, то, что ты рассказываешь, такие разные звуки. А потом, когда начнет доставать, капризничает другие звуки. Со школы пришли, там что то что он открыл. Третьи звуки. И вот мы все издаем мелодию, музыку, и все нас слушают. Аминь. И есть такие <красно> звуки, <красно>, что хочется взять гранату, так, чеку, и чтобы эти звуки закончились, достают. Так и многие делают. Это потому что достает а есть звуки, так, которые, жизнь, мелодия любви, мелодия любви. И вот когда вот Бог говорит, что вот наша музыка, так, песня песней, это скрипичный ключ, какой? Любовь. А дальше но, ноты наши, или кротос, или вера, или воздержание, или кротос, и все. И когда, и когда наши мы вот рекой жизни идем, у нас тут разные вещи встречаются. И у нас тут разные вещи. И вот мы должны, как мы отреагируем, какой звук? Очень важно, чтобы гитара издавала правильные звуки, скрипка правильные звуки, правда? Жена правильные звуки, муж, правильные. дети мы хотим, чтобы правильные звуки издавали, и когда, и когда они правильные звуки издают, то, что мы хотим, так удовлетворяет нас. О, это песня. И вот, вот, мы идем. И давайте мы посмотрим, что у нас на пути встречается, так? И очень важно, чтобы мы не выходили с этих нот. Вот это наше. Не выходили соеди. И когда мы в рамках вот этой музыки играем, то все отлично. Мы в жизни. Кто в любви, тот в жизни. И вот и наша жизнь, она встречает разные-разные препятствия. Мы встречаемся всем. И важно, что мы издадим. Какой звук издадим. Он будет радовать Бога или нет? Мы берем скрипку в руке, и мы хотим, чтобы она издавала правильный звук. Инструмент – правильный звук. Это Машина – правильный звук. Правильно мы нажали, чтобы она ехала, переключала, все хорошо. А когда нет, то что-то нас не слушается, то ли в семье, то ли на работе, то ли где-то, то ли начальство не хотят удовлетворять, выполнять свои обязанности. Это очень тяжело. Оно приносит раздражение и проблемы. И проблемы. И это, вот муж, Давид, муж по сердцу. Все, что надо, он всегда спрашивал Господа, а Господь, как идти, а как то, а как то, а как то, а как то. А как то? И пришло время такое, сатана ему подсунул ноту. Говорит, когда уже все выросло у него так крепко, говорит, подсунул ноту, говорит, э, давай-ка посчитай, сколько у тебя людей. Восстал. Восстал и свое дал. И Давид, а ну-ка давай посчитай, какой я царь крутой. Все начали уговаривать, говорят, это не та нота, это не та реакция, ты неправильный реагируешь, ты неправильно звук издаешь, это, это не фа, а фу. фу, это не та нота, что ты делаешь? Да он, нет, я сказал посчитать, ну говорят, ну что то ну кто, Бог твоя сила, ты был пастухом. И, и, и, и вел войны. А тут, ну, что мы, на, на, на людей надели на Бога. Это я сказал посчитать. И когда дали, ну, см, дрогнуло сердце. И пошла проказа. Ну, сколько там у тебя по списку? Давай против проказы. А ты ноль. И он давай рыдать. Видите, неправильно ноту издал. Не кротость, а гордость. И музыка какая? Очень плохая, так? А потом второй раз, второй раз, ковчег завета, помазание, все должно на войне. А, а он плоти говорит, как там? Не фа, а фу, да? Или там, или или И, короче, послушал это плоти и не пошел на войну. А потом, когда ты послушал плоды, кто кого слушает, той твой араб. И пошло все, и поехало. Такая музыка, блуд, там пианшут, там вот такие ноты. Такая музыка, там, ну, страшное дело. И что, дайте, пожалуйста, там царство, кажется, я, было... там царство за то, что ты и смотрите, и все Бог говорит, и когда мы что-то делаем, это разносится на всех. И говорит. Но так как ты этим делом подал повод врагам хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Когда хорошее поведение, хорошая музыка, все ва, удовлетворены. А когда ты такое ляпнул, ли твой ребенок, или жена, или муж, и все ва, это", то такая вонь идет, такая грязь идет, и имя хулиться. Когда наши дети, семья что-то делает, то имя семьи хулится. А когда Сын Божий, которому Бог дал помазание, и поставил его в пример, чтобы, смотрите, что такое быть служителем Божьего, как я люблю, как я благословляю, как я с Ним, а он, смотрите, вот, что такое помазанник, Да. И, при, и хулился Бог. И говорит, смотри, какая музыка. Какие звуки, очень плохие звуки. Это очень плохие звуки. И за то, что ты хулил имя, дал повод похулить имя Господне, во, сильное наказание, меч не отойдет. Четверо сыновей погибло, жена бесчественная, проблема. А вот Иво, так, это, итак, Давид тут пришел, он тут место пятой кротости, вместо кротости появилось это самое, сыграл сюда, в гордость. Так. Гордость. Вместо это, веры, вера – это послушание, так, пошло, вместо веры надо идти, воевать, все. А это пошла лень. Не та нота. Пошел, и он вышел из реки жизни. А здесь смерть. А жизнь в любви. Аминь. Соломон шел, это, шел а тут красавица стоит на берегу который еще в комплекте нету, так? А, это. и он, это у него, что нарушил, то где воздержание, первое воздержание, и он вместо воздержания, похоть. Похоть. Нота не та пошла. И мы видим, чем это кончилось. Храмы строил и поклонялся. Как важно, вот у нас наша музыка, это песнь песней. Песк песней. Это, это, он что-то хочет, а я ему издаю звуки. Я что-то хочу, а он мне издает звуки с неба. Он хочет, а я ему издаю. Как вот я хочу встать, нога мне, хорошая нога. Я хочу встать, нога мне, это самое. Говорит Хватит уже, это я устал. Вот, хорошо, я тебя удовлетворяю. И вот эта музыка, без песней. И когда люди удовлетворяют тело друг другу, хочу кушать. Хочу а отдохнуть и так дальше, и когда, а тебе надо пойти, хорошо, пойдем, и когда тело слушается, так, нас, и мы удовлетворяем друг друга, тогда песня песней жизнь, а когда желудок болит, там то-то, или температура, у нас Тарасик заболел на день рождения, думал, сегодня праздник, помолимся в конце, это, то ты, у тебя, когда тело этого не удовлетворяет, не слушается, или в семье, это уже не та музыка, да. что такое лицо, все хорошо, да, а в дома в семье не порядок, или с детьми, или еще что-то, или с телом. У тебя же не песня песней. Поэтому в жизни так гармония, чтобы все служило друг другу. Я а, это самое, а кислород мне служит. Я пить, а у дает воду. Это, я вышел, а солнышко мне светит. Оно все, в закон любви, я много об этом проповедовал. Все служит нам. Аминь. И мы служим. У нас частичка тоже есть, которой мы должны служить. И вот Бог так устроил нас, чтобы у нас была песня песней. Раз какое-то обстоятельство. А Бог знает, что здесь будет такая нота. А здесь такая нота. Аминь. А здесь такая нота. Здесь Иосиф, Иосиф его в семье. Братья вот так, другие ноты брали. А Иосиф не слушал, не, раб, не, не хулиганил с ними. А друг в ну, а вот в жизни не выходил. Говорит, папа, что они творят? Темные делишки, за что ее ненавидели, да? А потом убивать. Говорит, ну, я все равно с вами не буду. Это продали в рабство, а он правильную музыку не ропщит, а служит, поднялся. И вот там это, похоть красавица в парфумах царских это самое обнимать. А он молодой парень, Говорит: нет, правильную ноту издал. Правильную ноту плод воздержания. А в Соломона не было, это пал Соломон, а Иосиф не пал. И в тюрьме, в тюрьме, что-то, вот пришел Иосиф до тюрьмы, а тут, м -м, короче, давайте возьмем, братья, братья а тоже, тоже хочется, так же, значит, молодцы, что-то творить. А он тут терпение... Терпение, следующее, они его там, терпение, его в яму, терпение, в рабство, терпение, это, э, тут красавица обнимает, это самое, воздержание, нота, так, воздержание. короче, он в тюрьме, долго терпение, это, а потом, его поставили премьер-министром, радость, радость, это, это, пришли братья, милосердие, те, пришли те, которые убивали, его милосердие и что благость так и мы видим что иосиф так ой иосиф под руку... иосиф так у него музыка была у него музыка была он не выходил тут воздержание тут терпение тут долготерпение тут радость тут благость тут все он не выходил с этой музыки вы понимаете, что мы, вот в жизнь Иосифа, он учился, Христос написано, страданиями научился послушанию. Знаете, когда ты, пока ты научишься играть, когда научишься петь, это страдания. Это много. Баскетболисты 8 часов в день вот так тук-тук-тук этим мячом играют, это минимум. Это они гоняют. Почему? Чтобы... Миллионы заработать. И вот ты учишься этой музыке. и у этого Иосифа получилось, и мы учимся. Но есть такой финальный момент нашей жизни, когда Бог учит нас, а потом выводит на концерт главный, который определит нашу жизнь. Откуда у нас скрипичный ключ? Как скрипичный ключ называется? Любовь. Любовь. Сколько нот? Семь. Какая? Любовь. Это скрипичный ключ. А любовь любовь долготерпит. Милосердство. Не зави. Да, не привозно. Короче. Но ну это лучше по голова там брать. Там семь там нот. И наша жизнь не должна выходить из этих нот. Потому что когда мы не то, когда ну, выпускник хорошо играет, все хлопают. А когда спартачил запорол хулиться имя того заведения, того учителя, который учил, нас Бог учит. И вы знаете, тут не просто Бог выдержит все, но что с нами будем, куда мы попадем. И не переживайте, если что-то у вас не получается. Лучше живому псу, чем мертвому льву, а живому человеку это самое прекрасное, есть шанс научиться играть мелодию любви с Богом, Отец Небесный. Мы дети твои, мы дети любви. И написано, потом узнает, что вы мои дети, что увидит любовь между вами. И ваша любовь это свет, кто в любви, тот во свете. И чтобы свет ваш светил, чтобы люди видели Другой образ жизни. И мы всеми любим, у нас эта любовь есть в сердце, Но мы живем в другой природе, Плотской, и весь мир лежит возле. И без тебя, Дух Святой, Мы не сможем делать ничего, Потому что любовь Изливается Духом Святым, И только ты прославишь Иисуса, А не плоть. Поэтому мы сегодня получили слово и мы принимаем это слово. Скажите Аминь. И да будет нам по Слову Твое Аминь. И говорит, отче, все учат своих детей. И наша музыка, она или славить имя Твое, или хулит. И горы тем, которые кто-то соблазнится пойдет в ад. Лучше ему взять жернованный камень и утопиться. Страшные слова, потому что тебе дорога каждая душа. И мы сегодня просим, Дух Святый, научи нас этой мелодии, просвети наши умы, и когда мы разойдемся сегодня, то во имя Иисуса доверяем тебе, что ты напомнишь, ты наставишь, и как эти учителя учат временную эту плоть для временной музыки, мы сегодня отдаемся в жертву тебе и говорим, мы любим тебя, учи нас, мы любим, мы принадлежим тебе, обладай нами, владей нами, животвори нас, изменяй нас, учи нас, переплавляй нас, мы даем тебе права, делай что хочешь. Только, только то, когда придет финальный аккорд, мы не пали как Саул Соломон. Даже если где-то придется какие-то спотыкания, мы вылезли как Давид, и мы просим тебя: благослови нас сегодня, во время благоприятное, в день спасения. Я как пастор, Господа, который ты поставил, дал благодать, высвобождаю помазание и предаю Кресту Крестовому все дела плоти, и духом убиваю все источники другой музыки. Закрываете источник, это горкой воды. И во имя Иисуса, открывая до горах реки, в долинах источников, и говорю, отвержнитесь, аминь, источники жизни, источники духа. И говорю, небеса кропите, и пусть любовь изливается духом с наполняет, как река, и течет река, и эта церковь, в этой реке, и прославляется имя Твое. Аминь. Халилюя, воздайте славу Богу.